качественная распаковочка очень быстрая еще времени мало и только одна посылочка так упаковали ее массивно я не знаю что там Догадываюсь только да так я предполагал это губки для мытья бутылок такие у меня уже были не знаю почему здесь дырка может доставали на можно запаха нет никакого а даже чем-то пахнет приятным, приятным каким-то каким моющим средством. А, ну вот. Заказывал на магазине Пандов. Стоила покупка 120 рублей в комплекте трещотки. щетки. Так шло, оно так, ну где-то две недели, кстати, да? Две недели шло оно пришло ко мне, не по моему адресу адрес чужой указал, случайно вот, сегодня только принесли, писали, что посылка за январь все подписывайтесь